Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как Вас зовут, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Сухов, мне 32 года. Я работаю в большой металлургической компании. Вот Работаю, возглавляю значит, одно из подразделений закупок. Вот, в настоящее время прохожу лечение у Шадрина Александра Александровича с грыжей позвоночника. Из города Часовой? Я в настоящее время работаю в город часовой, но временно работаю в город часовой, прикомендирован из города Вэкса. Строим завод. Здорово. Расскажите немножко о своей истории. Ну, моя история заключается в следующем. Где-то в марте, в середине марта 2014 года я играл в спортзале футбол, в спортзале города часового. Пол данного спортзала был бетонный. Угу. значит При игре в футбол я сдал, пятился назад, пятился угу. задом и подскользнулся или запнулся и а, упал. Вот, когда падал, была возможность либо распределить всю нагрузку на, на голову, на пятую точку, так сказать, вот, либо при приземлиться полностью на пятую точку и сберечь голову. Uh -huh. Ну, и я в полете, так сказать, решение принял, что голову сберечь, поднял немножко, и весь удар пришелся у меня на пятую, так называемую пятую точку. Uh -huh. Но после этого я встал, походил, поясница так болела, чуть-чуть, но продолжил играть футбол, вот, и Значит, через неделю также пришел играть спина побалил но терпимо было вот, и после одного из ударов там, мячом поворотом очередного <связывая> я сильно замахнул с правой ноги ударил и все после этого меня скрючило по-русски <связывая> говоря вот, меня уже коллеги а, с работы с кем мы играли в футбол могли мне добраться усадили <связывая> машину довезли до дома вот но и с тех пор а, спина у меня уже начала так болеть серьезно Изначально я, изначально я мог сидеть. Вот, было ходить тяжело. Но впоследствии не ходить, не сидеть я уже не мог. А Какое-то время, какое время я еще, когда встанешь, отдохнешь. Лежа, кстати, боли не было особой. Вот, но когда встаешь, начинаешь ходить все. Ночью начались судороги в ноге. Постоянно начала сводить ногу. Вот, жена меня ночью так сказать, тянул за ногу, за правую. В общем, кошмар начался начал в моей жизни. Вот я записался в Чусовскую больницу к, невро, к невропатологу. Невропатолог мне прописал кучу таблеток, прописал блокады. Вот Я все это делал где-то месяца три